Всем, что пацаны? У Майка снова Draken My Blood, если вы меня слышите, то это означает, что вышел либо новый разбор, либо я делаю какой-либо туториал, а именно сегодня выходит разбор бита с Джукбой Сантана All Star 2. Огромные респект и благодарность, вы можете накидать Крок Панку, подписавшись на его институтом, написать, что вы от меня, короче, ну все дела вы жарите, да, переходите в ссылочку в описании, там, сделайте, короче, пацану приятное. Ну и перед тем, как мы начнем, я хотел бы вам сказать, что у меня нет никакого музыкального образования, и если я буду вам говорить ноты, так как они написаны в FL Studio, то есть, в этом секвенсоре то примите к сведению то что я музыкальную школу не заканчивал ну давайте начнем первый плагин purity пресет называется так piano strings и что немаловажно вы можете наблюдать что ручка pitch выкрученная на 200 центов вы спросите как это сделать чтобы поменять pitch вашего вести плагина вам необходимо нажать на вот эту вот шестеренку и у вас откроется меню с настройками громкости и питча в данном меню выкручиваем pitch на 200 центов посмотрим на рисунок мелодии пианино ноты C# sharp и G# sharp чередуются с нотами A и D. Затем просто ноты C-sharp и A проигрываются поочередно. Второй звук из Purity называется E EP. Напомню, что у всех VST идет плюс 200 центов в пичу. Это возьмите на заметку и не теряйте из памяти, потому что все, все, абсолютно все плагины в этом бите идут плюс 200 центов. Или центов, как правильно, я не ебу. В общем, посмотрим на его ноты. Первая нота C-sharp, B, E. Это первые ноты. Дальше идет G-sharp, C-sharp, E. Это уже вторые ноты. И так они повторяются на протяжении всего трека. Абсолютно. Третий звук это Digital Bells 2. Мой любимый звук в этом бите, так как эти белсы идеально задают атмосферу всего бита. У них довольно приятный звук и посмотрим же на их рисунок. G-sharp, D, C-sharp. Обыгрываются те же ноты из скейла. Далее идет G-sharp, A, G-sharp, F-sharp. Четвертый звук элетник. Звук похож на банджо, струны как гитара. Ну его рисунок, ну не скажу, что достаточно прост, но примерно простой. Ноты чередуются таким путем. Эй, си шар, ди, си шар, си шар. Это банальное простое звучание. После же встретит его так, начинается следующая мелодия. А конкретнее, эй, си шар, ди, си шар, фа шар, жи шар, фа шар, жи шар, фа шар, о. Сука, я заебался это говорить. Пятый звук это хайпер корд. Два. Обычный син, добавить нечего Проигрывается нам так без изменения. На нем не будем задерживаться Последний звук, это габой Духовой инструмент, что-то по типу дудки Но в данном тайпе заходит идеально Его ноты G-sharp, E, F-sharp, F-sharp, G-sharp, E, F-sharp, E A sported game Полный рисунок выглядит как ну вот так вот получается. Он повторяется на протяжении всего бита, ну там маленькие изменения есть в конце. Драмки, блядь, самое любимое в битах после мелодии. Это, конечно же, драмки, блядь. Ну, если бы не было драмок, согласитесь, вы бы слушали просто, блядь, ну мелодии Моцарта и все. Короче, думаю, показывать клеп вам не стоит, так как во всех битах он одинаково стоит на своем месте. Перейдем сразу к партии хайхетов. В партии хайхетов встречаются роллы, то есть это небольшие пробежки, то есть которые делают вот так вот. Ну, думаю, все понятно, да? Сейчас вы увидите их рисунок. Все поймете. И перейдем сразу к снеерам. Снейры, здесь все достаточно просто. Ставите их перед концом и началом второго такта. Все будет круто. Также небольшие пробежечки. Типа их никуда, никто не отменяет, блять, куда без этих пробежек, ну? Римшот самый недооцененный звук, потому что он задает атмосферу и заполняет некое пустое пространство в битах. Вот этот звук. Ну то есть как бы вот, вы поняли. С басом все гораздо проще, так он обыгрывает басовые ноты мелодии. В данном бите у крокпанка три разных паттерна баса. Любит разнообразие мужик, ну что с этим поделать, блять. Далее делаем автоматизацию на гроссбите с эффектом мута, чтобы сделать эффект резкого затухания, ну как на тейпах всяких. Ну и все, дальше дело каждого, какую структуру сделать, как лучше, где что добавить, тут вы сами вольны. В общем ребята, все ссылочки я оставлю в описании, поддержите ролик, ведь именно от вашего актива зависит будут ли выходить ролики на этом ебучем канале, блять, ибо я не знаю стоит ли продолжать снимать разборы и туториалы или можно забить хуй. Короче ладно, всем удачи пацаны, обнял, всем пока. Bye-bye.